Всем привет дорогие мои! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом пиццы хот-дог. Такой пиццей вы наверняка наформите всю большую свою семью. А о том, как я ее приготовила, смотрите в этом видео. А для приготовления пиццы нам понадобится сыр моцарелла, сосиски, помидоры, перец, кетчуп. Кетчуп может быть как томатный, так и острый. Немного грибов, одно яйцо и тесто. Тесто я сделала заранее, чтобы не занимать ваше время. Тесто у меня дрожжевое, оно подошло и сейчас я его буду раскатывать. Тесто перекладываем на силиконовый коврик. Можно это сделать на пергаментной бумаге, бумаге для выпечки, потому как в дальнейшем мы будем переносить его на противень. Я коврик смазала растительным маслом, так же, как и скалку. И теперь раскатываем в круг примерно толщиной 1 см. Тесто я раскатала, и теперь мне надо его перенести на противень. Я сейчас накрою просто бумагу для выпечки. И перенесу его вот таким образом на противень. Можно сразу тесто раскатать на бумаге для выпечки. Вот так у нас получилось. Тесто оставила ненадолго в сторонке. и Теперь необходимо часть сыра натереть на терке, а часть нарезать вот такими брусочками. Примерно по одному сантиметру. Сосиски тоже надо нарезать на колечки. Перец и помидорки нарезать кольцами или полукольцами. Теперь, возвращаясь к тесту, немного отступив от краев, выкладываем по кусочку сыра и по сосиски. Сосиски режем не все на колечки, а несколько оставляем целыми. И вот так по кругу мы должны выложить, чередуя сыр и сосиски. Теперь края теста нам надо завернуть вовнутрь. Вот так защипить сосиски сыром. Далее при помощи ножниц делаем вот такие надрезы. И заворачиваем края пиццы вот таким образом. Тончики с наружной стороны необходимо защипить тесто, чтобы сыр не вытек. Тихо накалываем в некоторых местах вилкой. И смазываем кетчупом. Или соус, который вы подготовили. Сверху посыпаю частью сыра. Выкладываем туда сосиски. Грибочки. Перец и помидоры. К краям выкладываю такие кусочки сосисок. Посыпаю пиццу оставшимся сыром. Края теста смазываю желтком. Ставлю противень в духовку и будем запекать пиццу примерно 30 минут на верхнем и на нижнем разогреве. Пицца уже готова и я вынимаю ее из духовки. Посмотрите, какая она румяная и очень аппетитная. Ну что, дорогие мои, вот такой огромной пиццей худок мы ее называем, я с вами поделилась, и наверняка она вам придется по вкусу, пицца действительно очень питательная, здесь много всего, и если ваши детки не любят пиццу, то сосиску в тесте, я думаю, что любят детки абсолютно все, пишите мне, пожалуйста, комментарии, ставьте пальчики вверх, и до новых встреч! Смотрите, сколько в ней сыра.